Зарабатывать с вложениями мы будем на десяти тарифных планах от 200% до 899% за 70 часов. Начисление прибыли от 1 минуты до 10 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей.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 Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 228 400 рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте мы перейдем в мой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 228 400 рублей. Выплата с проекта он Друзья, проект платит.